Все правила английского языка за 15 минут What's up, everyone? А вы помните школьные уроки, когда проходили времена на английском языке? Начало такое же простое, как и present simple А конец такой же непонятный, как и past perfect continuous Но не спешите выключать это видео Английские времена не такие страшные, как может показаться на первый взгляд И вы в этом убедитесь сами oh, yes, like oh. После просмотра этого видео я рекомендую пройти вам тест на знание английского языка на нашем сайте. Тест займет всего 20 минут, а результат придет вам на почту. Меня зовут Юля, и вы смотрите канал Puzzle English. Сколько же времен в английском языке? Настоящее, прошедшее, будущее, present, past, future... Вроде бы все. Но каждая из времен еще делится на 4 грамматических структуры. Simple, continuous, perfect и perfect continuous. Итого получается 12 времен. Почему так много? Ответ прост Если в русском языке для уточнения времени и ситуации мы используем наречия, предлоги или дополнительные конструкции, то в английском языке все смыслы компактно упакованы в грамматические времена. В общении люди редко используют все 12 времен. Обычно не больше трех или пяти, но если разговор требует больше деталей, то количество употребляемых времен увеличивается. А сейчас переходим к временам. И начнем с настоящего. Present simple. С помощью настоящего простого мы делимся действиями или событиями, которые происходят постоянно или фактами. В предложении глагол стоит в первой форме. I sleep for five hours every day. Каждый день я сплю по 4-5 часов. Если мы говорим про кого-то в мужском, женском или среднем роде, то не забываем добавлять глаголу окончание s или и But my friend sleeps eight hours. She's a good girl. Но моя подруга спит по 8 часов. Она умница. А как задать вопрос или выразить отрицание? Добавляем глагол do does. Do для вопроса do in ghosts? Ты веришь в призраков? Ghosts, а для отрицания перед основным глаголом ставим do does плюс частичку not. No. I really don't believe in them. нет я правда не верю в них present continuous или progressive. настоящее длительное мы используем когда хотим рассказать о действиях которые происходят прямо сейчас или в какой-то промежуток времени в настоящем They are at home now because of the cold weather outside они учатся дома сейчас из-за холодной погоды или хотим рассказать про ситуацию, которая постоянно изменяется или развивается. Clubhouse, is becoming increasingly popular. clubhouse становится все более популярным. Like ну или если вас раздражают чьи-то привычки, очень часто используются совместно с always. Мой брат Постоянно забирает мою любимую кружку, когда я дома. Как образуется present continuous? Глагол to be в спряжении это am, is, are. И глагол с инковым окончанием. Вопросы глагол to be выносятся на первое место. What is she writing now? Что она сейчас пишет? В отрицаниях частичку not добавляем глагол глаголу to be. Trains aren't stopping at this station because of renovation work. Поезда не останавливаются на этой станции из-за ремонтных работ. Present Perfect Simple Настоящее совершенное. Начинаем подбираться к временам, которые могут нас запутать. Но мы не сдаемся. Present Perfect Simple мы используем, когда нужно рассказать о действии или событии, которое началось в прошлом, а результат мы видим сейчас, или мы хотим поделиться наличием или отсутствием какого-либо опыта. I have done my home routine. Я закончил свои домашние дела. Как образуется это время? Вспомогательный глагол have или has и глагол в третьей форме. У правильных глаголов вторая и третья формы образуются с добавлением окончания ed. Work, worked, worked У неправильных глаголов вторая и третья формы или отличаются, или совпадают Do, did, done Have, had, had В вопросе have, has стоит на первом месте Have you ever visited New York? А для отрицания добавляем частичку not, have или has I haven't attended any party since last year я не посещала вечеринок с прошлого года. Billion inhabitants. Present Perfect Continuous. Настоящее совершенное длительное. Используем, когда действие началось в прошлом, а продолжается в настоящем. I have been living here since 2014. Или если действие закончилось только что. He has been sitting here for three hours. Как образуется эта форма? Вспомогательный глагол heavily has been с глаголом в инговом окончании Вопросительная форма и отрицательная форма образуются так же, как и present perfect Have you been planning your vacation all week? Ты планировала свой отпуск на протяжении недели? О oh, no, oh, нет, я не планировала отпуск неделю, всего лишь пару дней Стоит добавить, что Present Perfect Continuous часто употребляется вместе с фразами for, since, all day, all week, all year и так далее. A simple. Мы используем его, когда нужно сообщить о событии прошлого, как о случившемся факте. Ставим перед фактом нашего собеседника: Это событие началось и закончилось в прошлом. Часто эта форма используется вместе с такими же словами, как yesterday. Last day, last month и так далее. I threw all my notes yesterday. Я выбросила все свои заметки вчера. Как образуется? Просто глагол во второй форме. Для вопроса и отрицания используется вспомогательный глагол did. Основной глагол в словарной форме. Did he find his car? Он нашел свою машину? No, he didn't. Нет, не нашел. Past Continuers. Длительное прошедшее. Все то же самое, что и present continuous, только в прошлом. То есть мы используем это время, чтобы рассказать о событии, которое длилось какое-то время в прошлом и там же и закончилось. Я читала свою книгу, когда он подсел ко мне. I was reading Star, when and Ray came home. Как образуется? Глагол to be во второй форме. Was were, и глагол в инговом окончании. В вопросе на первое место ставится was или were. В отрицаниях после was или were ставится частичка not. Я пытался дать ей совет, но она меня не слушала. What were you doing this time last week? Что ты делал в это время на прошлой неделе? Past perfect simple. Прошедшее совершенное Его мы используем, чтобы рассказать о событиях, которые произошли до других событий в прошлом left the lecture before the teacher gave the task. Он ушел с лекции до того, как учитель дал задание Как образуется? Глагол had с третьей формой глагола В вопросе на первое место ставится глагол had, а в отрицании после had ставится частичка not Past perfect continuous Прошедшее, совершенное, длительное. Голова уже кругом вот этих perfect и continuous, но мы продолжаем. Эту форму мы используем, когда нам нужно рассказать о действиях в прошлом, которые длились до определенного момента. Началось в прошлом, длительное время продолжалось в прошлом и закончилось конкретный момент в прошлом. You nine o'clock. I had been waiting for you since eight a.m. Ты наконец-то пришел к девяти часам, а я жду тебя уже с восьми утра. Now, как образуется? Глагол had плюс been плюс глагол с инговым окончанием. Вопросы отрицания образуются аналогично past perfect simple. Had she been working before the meeting? Она работала перед встречей? She hadn't been working. She had been sleeping. Она не работала, а спала. Плавно подбираемся к последней временной группе ⁇ будущее. Future simple используется, когда нам хочется рассказать о спонтанных планах на будущее, прогнозах или фактах. I think it will rain this afternoon. Мне кажется, после обеда пойдет дождь. Во сколько ты уезжаешь завтра? Я тебя подвезу. Как же оно образуется? Вспомогательный глагол will. И глагол в первой форме. В вопросе will ставится на первое место, а в отрицании после will ставится not. I won't go to this party. Я не пойду на эту вечеринку. Future continuous. Будущее длительное. Используем для обозначения продолжающегося действия в определенный момент в будущем или о будущих привычках, или часто повторяющихся действиях. She will be cooking when we come. Она будет готовить, когда мы придем. Как же оно образуется? Глагол will be плюс глагол с инговым окончанием. Вопросительная и отрицательная форма образуется так же, как и future simple. What will you be doing at 8 tonight? Что ты будешь делать в 8 вечера сегодня? I will be a dish for you. Я буду готовить особенное блюдо для тебя. This evening the Будущее совершенное. Если вы Хотите убедить своего собеседника, что вы сделаете что-то конкретному моменту, то используйте future perfect simple. Часто эта форма используется с фразой Я закончу свой курс к тому времени, когда я уйду в отпуск на следующей неделе. Day, so. Эта форма образуется с помощью глагола will, have и глагола в третьей форме. В вопросе глагол will ставится первым. В отрицании после will ставится частичка not. Ты сделаешь домашнее задание к тому моменту, как я приду домой? No, I won't have done it by the time. Нет, я не успею сделать к этому времени. Future perfect continuous. Будущее, совершенное длительное. Описывает действие, которое началось в будущем, продолжилось в будущем и закончилось к определенному моменту в будущем. Как много всего в будущем происходит, вам не кажется? Когда она выйдет на пенсию на следующей неделе, она проработает в этой компании 15 лет. Как образуется это время? А вот как. Will have been плюс глагол с инковым окончанием. Вопросительная и отрицательная форма образуется аналогично Future Perfect Simple. Когда я закончу MBA, я уже около двух лет буду работать в McKinsey Фух, наконец-то мы разобрали все 12 времен. Как вам? Все поняли? Или будете пересматривать? Делитесь в комментариях, какое время, на ваш взгляд, самое сложное в понимании. А заодно давайте попрактикуемся. С вами была Юля и это канал Puzzle English. Bye -bye.